Очень любим оперу. Одесситы гордятся своим оперным театром. Многие судьбы привязаны к этой достопримечательности черноморской жемчужины. А вот история Лили Скориной прямо таки сама по себе одесская опера. Лилечка росла под крылом своей матери Нины, рано овдовевшей и посвятившей свою жизнь единственной дочери. Эта мать назвала дочку только ласково Лилечкой, а потом все окружающие втянулись. Трудолюбие и терпение Нины не знало границ. Все, что только можно было достать и сделать для своего ребенка, Нина исполняла. В голодные годы добывала белую муку, чтобы Лилечка поела оладушки. Потом работала на трех работах, чтобы Лилечка хорошо одевалась. Ни с кем из представителей противоположного пола не встречалась и устраивать свою жизнь не собиралась. А вдруг это повредить Лилечке? Единственное, что она не могла дать своей дочке, так это музыкальное образование. Ой, только не подумайте, что дело было в деньгах. Нина и пианино купила, и лучших учителей подыскала. Но ни голоса, ни слуха у Лилечки не было. А Лилечка так хотела играть и петь. Причем не просто петь, а петь арии из опер. Все соседи так и говорили. У Лилечки Манечка до оперы. А виновата в этом Нина была сама. Она так много работала, что оставляла дочку на присмотр соседкам. Двум пожилым дамам, как тогда говорили из бывших. Одна из них работала билетершей в оперном. Вот она и брала Лилечку с собой на работу. Оттуда и привязалась эта манечка к Лилечке. Лилечка была умной и способной девочкой. Училась отлично, а память была выдающаяся. Стоило ей прослушать оперу один раз, и она помнила весь текст. Представьте, все арии, все дуэты, все партии хора. Часто слушаешь оперу, и разобрать сложно, что за слова там звучат. А она все и на зубок. И так ей нравилась вся эта сладкоголосая сказка, что дома, как раз на общей кухне, она и пела всю оперу целиком от начала до конца. Сказать пела, наверное, неправильно. Напомним, что ни голоса, ни слуха у Лилечки не было. Она орала во все горло, выдавая такую раскатистую какафонию, что из соседних квартир стучали в стенку. Особенно страдала преподавательница музыки, живущая этажом выше. Она спускалась вниз и слезно просила. «Лилечка, умоляю, пощади мои нервы!» Только после этого устанавливалась тишина. Правда, ненадолго. Когда Лилечка окончила школу, еще раз подчеркнем, что она была умной девочкой, она пошла на бухгалтерские курсы, правильно понимая, что сцена ей не светит. Но оставаться страстной поклонницей оперы ей никто запретить не мог. И она не пропускала ни одни гастроли, ни одну премьеру. Благо, билетерша была своя. Лилечка была красива, и кавалеров было у нее много. Но они не любили оперу, а такие ей были не нужны. Нину это очень беспокоило. Не то чтобы замуж пора, а девочка должна с кем-то встречаться, влюбляться – но где и найти этого оперного фаната? Жизнь шла своим чередом. Наступила зима, которая принесла жуткую эпидемию гриппа. В Одессе, чтобы помочь участковым врачам, на вызовы были брошены студенты старших курсов Медина. К лилечке, болеющим этим кошмарным гриппом, пришел как раз такой студент. Нина спросила доктора, как его зовут, и услышала «Петр Ильич». При этом Лилечка сказала совершенно охрипшим голосом, «Как Чайковского!» Молодой человек встрепенулся и довольно зло ответил, «Вот такая моя беда и вечный повод для насмешек всех, кому не лень. Я, Петр Ильич Чайка. до Чайковского не дорос, и всем вокруг весело». «Я вовсе не хотела вас обидеть. Просто очень люблю оперы Петра Ильича. «Если бы не болезнь, я бы вам спела письмо Татьяны!» Все тем же шепотом произнесла Лилечка. «А вы поете оперной арии?» «О, консерватория, моя мечта!» «Да что вы говорите, за последние несколько лет впервые вижу молодую девушку, интересующуюся оперным искусством. Удивительно!» «Ничего удивительного! Я выросла в оперном театре, знаю весь репертуар!» но речь ее утонула в приступе душераздирающего кашля, И доктор приказал замолчать, обещав навестить больную, когда ей будет полегше. Он пришел через три дня. Лилечка все еще не могла говорить, но могла слушать, как дед Петра Ильича, музыкант, построил всю эту комбинацию с его именем, как воспитал внука и привил ему любовь к классической музыке. Оказалось, что Петя заядлый театрал, и частый гость филармонии. Со стороны было видно, как молодые люди увлечены друг другом. Нина тихонько радовалась, стараясь им не мешать. Доктор Чайка стал усиленно навещать больную, беседуя на музыкальные темы. Они не замечали, как бежит время, а оно бежало. К Лилечке давно должен был вернуться голос, но он не возвращался. То есть он не возвращался тогда, когда рядом был Петя. А без Пети Лилечка маме объяснила. «Ну как я ему могу спеть, когда он разбирается в опере? Лучше я буду говорить хрипшим голосом». Нина слишком любила дочку, чтобы в чем-то ей перечить. Лилечка так вошла в роль охрипшей от гриппа, что везде стала так говорить. А заботливый Петя по совету кого-то и светил медицины, стал настаивать на том, что надо удалить гланды. И она их удалила». Говорить она стала снова, а вот ее редкий певческий голос не вернулся. Петя был безутешен, считал себя виноватым в этой трагедии. Он все больше ее жалел и любил. И, конечно, они поженились. Родился сынок, назвали Евгения. Жили они счастливо рядом с Ниной, избавившей дочь от домашних проблем и воспитания внука. Уделом этой читы было посещение музыкальных концертов и спектаклей. Театралы хорошо знали эту пару. Его в дорогом элегантном костюме и ее в черном платье почти от Коко Шанель и белом меховом палантине. Так прошло 9 лет. И вот Пете дали самостоятельную квартиру. Лилечка с восторгом обустраивала их гнездышко. Она испытывала такое удовольствие от всех бытовых хлопот, что запела одну из своих любимых арий. Неожиданно дверь распахнулась. На пороге стоял Петя. Лилечка вся напряглась, ожидая своего разоблачения. И Петя произнес. «Лилечка, я двумя этажами ниже услышал эти звуки. Какое счастье ты снова поешь!» Оказалось, что у Пети тоже не было слуха на пение было для него райской усладой. Так он потом долгие годы всем и говорил. «Моя жена поет, как ангел». Жаль, время она потеряла. В консерваторию уже было поздно. Но для нас, сыном, она всегда поет. Вот при чужих стесняется. Сколько не просил, никогда не спела».